Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы возвращаемся на мостик Гипериона, и у нас на очереди следующая миссия. Давайте посмотрим. Миссия у нас будет на планете Редстоун 3. Предположительно, что, соответственно, есть еще две другие планеты Редстоун в... в солнечной системе Редстоун. Слышал, что могучий Джим Рейнер снова в деле, но не при деньгах. На Редстоуне самые ценные ресурсы в округе. Но когда здесь появились зерки, кивмарийцы резво собрали чемоданы и смылись от иха подальше. Деловые люди могут неплохо раскрутиться на этом предприятии. Если ищешь легких денег, прилетай на Редстоун. Ну что ж, я вполне готов этим воспользоваться предложением. Начинаем данную миссию. Здесь у нас новый юнит, появится Головорез. Редстоун. Та еще дыра. Я уже говорил, что ненавижу вулканические планеты. Рад, что вы прилетели. Меня зовут Дош. Поможешь мне накопать минералов? Плачу щедро и в срок. В чем подвох? Это местечко нестабильно. Низины каждые несколько минут заливает лавой. Конечно же, самые лакомые месторождения находятся именно там. Но, думается, для такого стреляного воробья, как ты, это не помеха. Сэр, сканеры засекли на поверхности, биосигналы зергов. Придется потратить некоторое количество добытых ресурсов на оборону базы, но не следует увлекаться, иначе операция затянется. Хм. Лава и зерги. Мой любимый коктейль. Ладно, поехали. Задание песочницы дьявола. Да, не самая лицеприятная картина, предстала перед нами. Есть лава, плюс есть зерги. То есть это два, как сказать, компонента, которые наиболее с собой, друг с другом очень хорошо связываются. А с нами не очень, поэтому <laughs> придется как-то выживать. И при этом нужно еще собирать минералы, я так понял. И не тратить их на юниты достаточно много. Так, ну что... Наша база тут есть. Плюс у меня есть уже, соответственно, доступ. У меня есть, точнее, уже виспенчик, который можно я добывать. давайте добываем виспенчик. Ну, сейчас начнем добывать, как только начнет подниматься лава, я так думаю. А понял. Если давайте, пока я территорию, надеюсь, два морпеха не погибнут. Выкладывай. Так, давайте все убираемся с поверхности О, планеты. Требуется срочная эвакуация на возвышенность Лава поднимается Немедленно выводите все КСМ из низины Да, я уже вывел От греха подальше Завершено Давайте Есть снова все добывайте. Еще вызовем КСМ-ов, давайте, а то мне не будет хватать их достаточно. Давай, удиви меня. Мало. А? Так, давайте еще двух морпехов. И сейчас ты будем бандюр. продолжать добывать. Отправил вам на помощь своих друзей. Головорезов. Головорезов, говоришь? Да, это настоящие маньяки. Нужно бы наладить их обучение и ковбой. Так, Рикады отлично. Будут? Дополнительные а юниты это? мне никогда не повредят. Знаете ли. Так, что это тут у нас выходит? наверху? Пока никого и я не вижу. Опа, а вот наши соседи. В этом районе была парочка моих ребят. Проверь-ка, вдруг они еще живы. Mm, пойдем, давайте посмотрим. -то... Шахтеры Тоша. Доктор, так, поставьте, знаете ли, бункер на всякий пожарный. Так, Я как-то не доверяю этой меня. планете. Так, точно, Будем тут поблизости держать стоп. еще и наши бункеры. Сэр, сканеры засекли биосигнал крупного существа. Думаю, это бруталиск. Если вы его убьете, то мои. Mm -hmm. а, наши исследования значительно продвинутся. Так, давайте посадим здесь где-нибудь нашу. летучую крепость. Летучую. Чем больше ресурсов крепость. мы тратим на войска, тем сильнее отдаляемся от цели задания. Постарайтесь okay. быть умереннее в расходах. Ладно, тебя попробуем. Тоже, да? Вовремя, ничего не скажешь. Отрабатываем контракт уматываем с этой планеты отлично дороге, давайте ребята тоже добывайте Эй, я уже так ну что ж давайте добывайте минерал а вот я о чем и говорил собственно говоря чего я и опасался так давайте уматывайте Уматывайте все с поверхности планет. Ставьте воздушники. бункер. Вы Причем, вы... я думаю, знаете, давайте поставим на всякий пожарный даже стараешь. два бункера. Будут. Угроза виновата. Можно продолжать добычу минералов. Давайте забывайте. Я вот надеюсь, здесь, они, кстати, не будут нападать. Месторождение минералов выработано. Ага, уже все вырабатывается, блин, как все быстро. Месторождение минералов дополнительные хранилища. Давай-ка поставь нам еще два хранилища. Ну мы пока давайте с этой армией двинем в атаку на Бруталиск, Хотя, знаете ли, может быть лучше дождаться тогда... Дождаться казармы лаборатории, чтобы можно было вызвать мародеров. Давай, сразу иди ставь. блин, а я как будто не знал на самом деле я эти месторождения тоже вижу уже так что ты мне особо-то и не помог на самом деле давайте-ка вызовем еще дополнительно кабанцов в принципе они мне тоже сейчас будут нужны так, месторождение, кстати, заканчивается блин вот дерьмо, тогда да надо сюда, счет. короче, привлекать Давайте сюда. Все, это последнее. Идите сюда тогда, добывайте здесь. Ну а этот э, центр давайте-ка сюда перевезем. Так, поставим лабораторию еще заодно. И давайте еще хранить. Ну, а вы, я не знаю, что вам делать. Так, давайте добывайте здесь. Вот так будет ходить туда-сюда. Ох... Ага, можем наконец-то мародеров сейчас нанимать. Вот на самом деле, вот эти вот головорезы, они, ну, они не сильно уж хорошие юниты, давайте признаем это. Выкладывай. Опа, а Большая вот тут это я не ожидал. Предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Так, это все, да? Живые остались. Блин, они как-то прям неожиданно напали. Угроза минобалла. Можно продолжать добычу минералов. Давайте добывайте Давай, дальше. Блин, тогда надо еще и поставить здесь дополнительный бункер. Чтобы они сильно уж не косячили моих солдат. А точнее, мои КСМ. Блин, и только... Правда, где его поставить, что то что-то даже я не знаю. Отодвинуть, если только вот этот вот командный центр вот сюда. Что да? Происходит? И поставить вот здесь вот бункер где-нибудь. Вот прям как раз на граешке. Блин, а их все больше становится. Наши КСМ атакованы. Вот сукины дети, а. Время действовать. Пипец. Кому навешать? Я уже заждался. Затавим их интеллектом. Придется засаживать будет? туда еще солдат. Блин. Минералов... Ну Это плохо. Что могу сказать? Конечно, ничего хорошего это не означает. Готов. Давайте потихонечку двигаться Отличка. в сторону бруталистка, что ли? Хотя еще маловато. Недостаточно. Готов. Недостаточно. Недостаточно. Недостаточно. Недостаточно. Недостаточно. Недостаточно минералов. Недостаточно. Недостаточно минералов. Недостаточно. Да, на золоте не очень долго будут добывать, потому что очень далеко теперь минералов. командный центр. Давай, удиви меня. Можно сюда, в принципе, перевести же, да? Зачем я туда-то вожу? Посадкой я провел сканирование местности. Высылаю полученные данные. Так, здесь у нас какие-то войска. ⁇ -мо ⁇ Давно, активность. Капец, у меня опять всех рабочих убили. Банк. требуется срочная эвакуация на воздушность так здесь у нас бруталиск можно продолжать добычу минералов Омри да ты, тварины. Наши КСМ атакованы Да сукины дети, заколебаем мои КСМ ломать Ё-моё Наши КСМ атакованы Капец Жопа, ребята, меня постоянно мои КСМ убивают Придется похоже, войска держать вне бункера Потому что бункеры просто не достает до этих Понятно. ублюдков И надо, похоже, их базу тквать, потому что без нее я, наверное, ну, без уничтожения их базы не справлюсь. Разве что, вот я говорю, если только держать вот здесь поблизости, прямо. Так, давайте весь хватит уже добывать. Весь пен, потому что у меня просто море. Добывайте все, давайте, минералы. Недостаточно Недостаточно. Давай, удиви меня. Почему бы и Эйзэм... Прекрасно, мистер Рейнер. Мне тут сказали, на другой стороне каньона есть еще минералы. А что прекрасно-то? Ну что-то вообще нифига не добываем почти. Можно сказать, даже мы и не добываем, потому что у меня просто все уходит на найм войск. Кому навешать? на их интеллектом. Все убегать все быстро убегать оттуда повышается сейсмическая активность рекомендуется принять меры предосторожности тревога начинается подъем лавы требуется срочная эвакуация. да откуда вы вберетесь то сукины дети Конечно. недостаточно минералов Гроза виновала. Можно продолжать добычу минералов. Выкладывай. Месторождение минералов выработано. Доктор. Недостаточно. Месторождение минералов выработано. Пошло, поехало. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Бегово! Прекрасно. Придется сейчас перелетать снова. Кушка. Глупая кошка. О, так. Недостаточно минералов. Теперь надо подумать, как еще там добычу производить. Сейчас посмотрим я думаю что можно сюда попробовать перелететь Доктор, и там попробовать добычу произвести так все а? добыча закончена а? давайте что все вы... сюда здесь взлетаем давайте тоже перелетаем я попробую, вот вы именно вот с этого, с этой стороны начать, потому что сильно иначе далеко будут находиться мои войска и, и рабочие. А так они будут находиться на одном направлении. Так, продолжаем. Меня тут, блин, постоянно моя кошка отвлекает, я не могу нормально сосредоточиться на игре. Так, все, у нас теперь армия вся здесь, сконцентрирована. Можно попробовать, кстати, прорашить этих чертовых зеркал, чтобы у них там не осталось никаких... Никаких войск Ничего не осталось, чтобы они наконец-то подохли И мы нормально могли добывать База Блин, они сюда пошли Придется повременить, надо возвращаться домой быстрее. Сейчас у нас несут точно вот это здание. База атакована. Повышается сисническая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лампы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Умрите, сукины дети, умрите. А где мои рабочие? А, они здесь, я что-то не испугался, думаю, ни хрена себе, они все умерли, что ли? Они просто все ремонтировали, понятно. Ремонтируйте это еще да. Мы давайте тем временем продолжаем зачистку территории. Так, вы добываете тоже. Вот вам минералы. Я уже Все так точно. Как готов. Да вы, суки, за атаковать меня. Я только ухожу с базы, они тут же ее атакуют. Давайте быстрее к базе. тут то его сейчас жопа полная будет. Блин, как взлетать, и забыл. Капец. О, садите свой чертов командный центр. Вот сучары, а. Они тут же атакуют, как только мы уходим с базы. Это то ли скрипт такой, то ли что, потому что они прямо вот реально идут на базу. Так, чувак, ставь давай-ка два бункера здесь. Сейчас мы наймем достаточно много солдат, чтобы можно было защищать эту базу. Хреново. Так, вы продолжайте нападение. У меня не осталось никаких этих, да? Чара небесная, блин. Так, идите дальше. И а, тут тупичок, да? Готов. Тут Что тупичок, наступает? тогда идите наверх. Сейчас пойдем по центру попробуем пройтись. Вижу все по-взрослому. Хватит прохлаждаться. База атакована. Угу, теперь нас сверху атакуют. Бегомар! опасен! Что Вижу выходит? все под взрослому Еще бы. Забегайте сюда. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Есть Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Приказы будут? Так, здесь давайте смотреть, отлично. что тут у нас. А, у меня появились еще головорезы. Отлично. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Только свинься. А? Что происходит? Затарим их интеллектом. Месторождение минералов выработано. Давно вылетаем готов. Сейчас мне будет больно. Месторождение минералов выработано. Откуда они там взялись? Доктор вызывает, я готова. Вооружен и опасен Кого подлодать? Есть Добывайте здесь. Приказы будут Они непонятно откуда берутся Походу они просто по скрипту где-то появляются посреди карты И начинают бежать на мою базу, я так понимаю Потому что ну, реально какая-то жизнь ты идешь, блин, по направлению их поиска, а они все равно каким-то образом обходят твою армию и попадают на твою базу. Давайте их всех нахрен этих ублюдку. Заколебали они мне. Меня постоянно а атаковать. Блин, я тут а? забыл со свинью. Разобраться. Так, давайте добывать Вот эти минералы. И все равно атака на мою базу. Откуда? Я же тут все полностью снес. Неужели там еще есть одна база? Я только вот на это могу уповать. откуда они взялись. Повышается сейсмическая активность. Давайте все сюда. Тут же мы и не умрем, ну да, не должны. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на воздушному. Так, Галарис, давай сюда. Нет ничего проще. Приказы будут? Окей. все понятно. Понятно! Угроза миновала. Можно продолжать добычу мира. Кого там стреляете? Какая-то опухоль постоянно возрождается. Есть Давайте сюда. Для кто а кто там стреляет? убить его? Окей. Так, идем давайте дальше. Ну вот тут, по сути, все уже. Вот, реально, это последняя да должна быть база. Если это не последняя база, но ну, я не знаю. -яй -яй, очень больно. Там еще этот тверд, который выбрасывает с себя зараженных тиранов. Твои люди работают быстро. Мы уже собрали половину минералов. Толбеть да его. Ого, там еще и брудлинги есть, нифига себе. брудлорд, точнее. А, или нет? Нет, это не брудлорд. Или да, это брудлорд. Ну да, это брудлорд окей. Убейте его тоже месторождение минералов выработано. Река полотенце. Все отлично. Месторождение Уничтожили сказать эту базу уже она уже в принципе обреч... обречена все равно эта база на уничтожение забейте на эту повышается системическая активность меры предосторожности так видите отсюда Начинается подъем лавы. А, блин убежит ли этот рабочий убегает отлично будут. ну все мы зачистили полностью всю территорию теперь зергов не остался я надеюсь добыча остальных кристаллов будет спокойной и без каких его проблем давайте добывайте здесь еще Так, подождите. Давайте внесите сюда. Сидите, добывайте. Так, ну что ж, отлично. Расправились мы полностью со всеми этими ублюдками. И осталось только разве что добыть минералы и мы победили. Давайте головорезов, что чунаем. Головорез юнит неплохой, однако в первой части он, похоже, что был без реактора, да, его нельзя было. Вот, еще и наоборот, с реактором его нельзя было нанимать, его можно нанимать было только с лабораторией. А второй части уже в Legacy of the Void, по-моему, сделали так, что его можно нанимать и с реактором тоже. Что хотя бы стало более-менее имело смысл нанимать этого головореза. А так, с лаборатории смысла Когда нанимать ходила, этот юнит вообще нет никакого. Надо Блин, так много времени супер. тратить на его найм, а он О, так мало да. дает импакта в битве, что он ну, реально он бесполезен выходит. Иди давай-ка добывай мне там еще минералы. Ну все, ребятишки, это последние минералы. Давайте добывайте. Я первый, я первый. Отлично. По-моему, По я вообще все добыл, да? Ну то есть забрал ящики Минерал. с минералами, Минерал. и с виспеном. Что ну, вот тут Пей. добывать еще ёма. Что тупить? Ну тут же тоже есть. Не нож, а? Еще немного, мистер два, три захода и готово. На ну давайте два-три захода. Добывайте а мне. Так, мне надо тогда еще вот этот команды центр тоже перенести, потому что тут ничего нету все равно. Что он там стоит? Давайте его перенесем сюда, что ли? Куда-нибудь, не знаю, или сюда можно перенести его. Давайте, наверное, вот сюда поставим. Хотя, не знаю. Опять же, можно и сюда, в принципе, его установить. давайте его отправим сюда сейсмическая активность. Меры предоставления... А вот мне интересно, команд-центр взорвется от лавы или нет? Но мы это не узнаем, потому что он все равно пересекает нормально все. Давай-ка добывай здесь. Так, можно почти всех отправить сюда. Ой, не-не, наоборот, вот здесь надо. Да, надо было просто на самом деле в этой миссии сразу перевить зергов, а я как-то решил от защиты попробовать сыграть, Ну, что-то вообще какая-то ерунда получилась, сами видели, насколько это было непродуктивно. Просто меня постоянно атаковали, атаковали, атаковали, а я не мог ничем просто отбиться, потому что постоянно они нападают там, где у меня я не могу поставить ни бункера, ни нифига, только из войска будут отбиваться. Ну, короче, решение проблемы я нашел довольно быстро справился с этой задачей хотя как быстро уже 40 минут прошло мне показалось быстро а на самом деле нет. уже как-то да, времени прошло очень много ну, что же добывать что тут еще можно сказать на золоте конечно быстро идет добыча, потому что это получается плюс сразу 7 по моему минералов да да это плюс 7 минералов за раз получается добывается, вместо пяти минералов если обычные минералы добывать синие, а это вот желтые они такие более богатые месторождения но это кстати соответственно в сетевой игре тоже присутствует, на некоторых картах есть тоже золото, золотые минералы на них также игроки некоторые с самого начала становятся свои вторые базы можно очень неплохо добывать по-быстрому но при этом очень большая опасность, потому что такие обычные месторождения находятся по от базы основной. Так что атаковать данную базу довольно легко становится для противника. Ну что ж, ждем. Осталось буквально совсем немного. Совсем чуть-чуть 100 минералов. Думаю, должны успеть до следующей лавы. Да, успевает. Прекрасно. Отличная работа. А теперь сваливаем из этой адской бани. Уже убрались? А ты шустрый, мистер Рейдер. Думаю, нам еще будет что обсудить. Ну да, я так и думал, что здесь можно было на скорость, наверное, да? Или что это такое за достижение? Убейте бруталиска с помощью лавы. Ха, вот с помощью лавы. Нифига себе, он что, мог бы пойти туда, даже в лаву. Но при этом, я так понимаю, наверное, мои бы тоже солдаты в лаве бы искупались как следует. Поэтому я сберу их своих солдат, но при этом убил братулиска тоже. Как бы, в принципе, быстро. Ну ладно, что ж, давайте тогда дальше посмотрим, что у нас есть еще. Задание, говорю, было не очень сложным, просто вот надо было сразу среагировать, напасть на них. А, как-то затормозил. Отлично сработано, сэр. Благодаря этой операции на Редстоуне мы вылезли из долговой ямы. Почему на борту? Он хотел поговорить с вами лично, сэр. О том, чтобы вести дела вместе. Ты собираешь о нем данные? Конечно. Никакой он не пират. Ходят слухи, что он беглый призрак. И до тех пор, пока не сбежал, был одним из лучших наемных убийц Доминион. Теперь Менгск ненавидит его так же, как и вас. Парень начинает мне нравиться. Но все равно лучше за ним присматривать. Да, сэр. Раз что-то хотел поговорить, мы с ним, конечно, поговорим. Но для начала давайте посмотрим новости. Мне очень интересно, что в этот раз придумает Донни. Донни Вермилеон. ЮН. Ваш первый, единственный и последний оплот правды. Сегодня наш корреспондент Кейт Локвел приоткроет завесу тайны над двойной между отважными призраками и безжалостным невидимым противником. Спасибо, Донни. Сейчас рядом со мной находит главный Доминионской программы. Насколько нам известно, вы и ваши ведете за группой. Расскажите об этом подробнее. Кейт, некоторые данные я раскрыть не могу, но в целом ситуация такова. Его не выйдут. Их я думаю, что граждане Доминиона могут спать спокойно, ведь служба безопасности всегда стоит на страже их покоя. С вами был Донни Вермиллион, специально для ЮНР. Отличный репортаж, просто отличный комментарий неизвестного, просто все запикали настолько, что я даже не понял о чем речь, кто это такой что вообще происходит, непонятно. Эх, великолепные новости просто. 10 из 10. Слышал парни по имени Габриэль Тош. Только слухи. Говорят, он участвовал в секретной программе по подготовке призраков особого назначения. А потом вроде как съехал с темы и ударился в бега. Я бы с этим Тошем держал ухо в астро. Зазеваешься и привет. На тот свет. Я уже сталкивался с беглыми призраками. Главное, чтобы они не работали на Менгске. Хм. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Пока давайте отправимся в лабораторию. Что скажет доктор Хэнсон? Из чистого любопытства я провела исследование минералов с Редстоуна. Думаю, вам будет интересно узнать, что я нашла следы Джори, редкого минерала с уникальными свойствами. Я весь внимание, док. О каких свойствах речь? Джори резонирует на частоте определенных мозговых волн. В теории его можно было бы использовать для стимуляции мыслительной активности. Или даже для развития у людей псионных способностей. Интересно, на кой черт Тошу понадобился Джори? Хм. Так, что-то еще новенькое появилось. Продолжает эволюционировать. Он обладает моторными функциями, несмотря на отсутствие нервной системы. Он выделяет больше тепла, чем мог бы поглотить, находясь в пробирке. Я начинаю понимать, что как зергам удается быстро закапываться. Они обладают миллиардами крошечных мышц, постоянно вибрирующих с низкой частотой. Таким образом, им удается взрыхлять землю и крошить камень. Они буквально плывут под землей, а скорость их перемещения приближается к скорости бега. Похоже, это знание может оказаться полезным. Ну хорошо. Почитайте отчеты на консоли исследований. Вас наверняка заинтересуют некоторые... Ну, ясно, ясно. Давайте почитаем их, правда. У меня, по-моему, появилось достаточно... Да, достаточно у меня появилось очков изучения, чтобы поставить новую технологию. Планетарная крепость. Командным центром можно усилить спаренными орудиями и ИВИКа. Вот эта, кстати, штука неплохая. Можно будет базы, в принципе, даже и не оборонять, а их будут оборонять специально вот эти орудия. Команда центра можно переоборудовать в планетарную крепость, создать переоборудование. Команда центра оснащается с порядными орудиями и укрепляется дополнительной бронью. Однако крепость не сможет взлететь. Да, это такая небольшая проблема. Если, вот, например, в предыдущей миссии я бы поставил такие пушки, конечно, бы моя крепость была бы была стационарной на всю жизнь, скажем так. Так что это тоже не совсем такой хороший плюс. Потому что, ну, я, конечно, базу могу не защищать, в принципе Но, однако, все равно требуется думать о том, как мне, как мне будет дальше происходить миссия То есть, придется ли мне перелетать или нет Турель погибли Вот это, кстати, тоже очень хорошая штучка Так что тут надо подумать очень хорошо, что именно мне сделать То ли вот эту турель, то ли поставить в планетарную крепость и то, и то не сможет стрелять по воздуху, поэтому скорее на самом деле мне нравится здесь огнемет. Насколько дорогой этот огнемет, я не знаю, но однако его можно ставить бесконечно и в принципе даже не укреплять мою базу можно. Ну, имею в виду крепость можно планетарно не ставить. Так что давайте-ка я установлю все-таки огнеметную турель. Посмотрим, насколько она будет полезна. Например, против зерлингов, конечно, эта штука очень пригодится, я предполагаю. Так, ну что, мы можем теперь сходить, в принципе, наверное, в арсенал. Да, у меня появились деньги достаточно, чтобы улучшить наших мародеров. Головорезы мне нафиг не нужны, поэтому я их улучшать не стану. Да, конечно, у них тут всякие неплохие улучшения, но я все-таки предполагаю, что мародеры мне будут гораздо полезнее, чем головорезы. Как я и хотел, два улучшения сразу ставлю. Так что теперь мы против, как видите, зилотов неплохо будем воевать, потому что они не смогут к нам подбежать очень быстро. Так и против зерлингов, например, они тоже будут их замедлять. Ну, в общем-то, отлично. Теперь у меня все три единицы, мои основные, они улучшены по максимуму. Прекрасно. Приходим давайте-ка на мостик, поговорим наконец с Тошем. Вот и наш бравый командир. А мы с тобой хорошо сработались Что ты здесь делаешь, Что ж, Ты получил, что хотел Или у тебя есть другие предложения? Да, есть одна работенка на Белшире Как раз для нас с тобой Интересует? Может быть Хотя что мне до этого? Пиратство не мой профиль Всякий знает, что Рейнера хлебом не корми и дай подложить Менгску свинью. А я могу помочь тебе в этом. Помочь, как никто другой. Что ж, я подумаю. Считай, что ты получил временную прописку на Гиперионе. Поговорим позже. На Билшире. Знакомая планета, на самом деле, когда вы играли уже в коллективный режим, вы знакомы с Билширом, как никто другой. Там нужно было добывать тирозин, если я не ошибаюсь, который один чокнутый ученый, предположительно, краски с лаборатории, мне так кажется, по крайней мере, он, в общем-то, потреблял этот тирозин. Но он, как говорил для своих исследований, однако, примелькало сквозь его слова то, что он этот тирозин, похоже, употреблял в пищу, дебожею. Внутри Внутривенно, не знаю, как этот тиразин, в общем-то, использует <смех> не по назначению. Так, ну что, у нас ковет-компания, мы везде вроде прошли, да? Да, мы везде прошли, поэтому давайте на этом буду я заканчивать, наверное, серию. Следующая у нас миссия ожидается на планете Белшир, как раз-таки. Надеюсь, вам понравилось данное видео, данная миссия. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи!